Всем салют! Сегодня мы наконец-то займемся выхлопом на нашей РБ. Итак, вот она наша выхлопная система, сделанная течайшими умельцами. Тут у нас прогоревший катализатор. Сейчас попробую показать на камеру Вон, не видно. Непонятно от атмосферного не атмосферного. Тут вот, по идее, должен стоять родной резонатор, но умельцы почему-то катализатор оставили, а резонатор вырезали. Зачет. Это у нас был заварен глушитель уже. Я не стал париться, вырезал все целиком. Вот так вот. Внутри у нас была вот такая из сеточки трубка тут у нас родной диффузор кстати фишка этого глушителя в основном именно в этом диффузоре и его и объем глушителя вот, вот такой вот у нас кикамото racing восстанавливать мы его будем с помощью найденного в гараже вот какого-то резонатора, не знаю там или от уазика, или от газели на диаметр трубы нам вроде как подходит. И вот такая, такой кусок у меня еще валялся. Ну, из этого всего будем лепить. Ну и давайте для начала замеряем. Так, посчитал я диаметр раструбы для глушителя. получился у нас следующий диаметр. Внутренней труба у нас 54 мм. Диаметр внешний 75 Итого, длина раструбы 74 мм. Конус длиной 25 мм. Диаметр после конуса 50-51 мм. Ну, 51 труба. Ну, а теперь делаем конус для глушителя. Эту часть родного растуба мы, пожалуй, используем. Подобрежем ее до целевших частей. И используем как основу для нашего растуба. Ну и в итоге получилась у нас вот такая флейта. Она будет стоять здесь. И все это будет закрыто вот так. Стоять также же и посередке мы это потом все дело заварим. но ну, в итоге получилось как-то так. Осталось обернуть стекло тканью и набить ватой. И заварить вверх. Так, трубу в глушителе перемотал волокном Не покупал, валялось в гараже в заначке. Намотано неплотно. Чтобы все через него проходило в несколько слоев. И в то же время, чтобы не выдало лату. Была куплена вата За 100 рублей вот такой лист. Производитель, не помню, прямо в магазине с каждой ваты отрывал кусочек вместе с продавщицей. И поджигали, смотрели, какая не горит. Вот именно такая вот не горит. Ну что, размечаем, мы набиваем глушитель, потом будем заваривать. как все это дело варить. Сразу из металла резать ничего не надо. Взяли картонку, примерили, вырезали. И по ней уже там допуск еще немножко оставили. Лучше чуть-чуть лишкарей оставить, потом можно обрезать. И когда уже по картоночке все подогнали, взяли картоночку, приложили к металлу, отчертили и все вырезали. Так оно будет лучше, потому что если вы замерили, тут пошли. Начеркали на металле, вырезали, и один хер ничего не сойдется. Это уже проверенный пистоляк. Вот самый нормальный метод. Варить будем два листа металла, так как корпус глушителя состоит из двух листов нержавеечки. Это делается как раз, чтобы резонанс металла уменьшить, и тем самым уменьшить уровень шума. Сейчас вырежем сначала большой, который у нас будет все закрывать. Потом еще раз картоночку обрежем и вырежем под внутренний. Уварим внутренний и сверху накроем еще одним листом металла. Итак, да, варить будем в два слоя. Первый мы положим в стык, второй положим нахлест. Слой в стык мы приварили. Промазали на всякий случай швы герметиком. Теперь положим пару листов стеклоткани для теплоизоляции. Она ждасты шумоизоляцию. И накроем еще все это дело одним слоем и заварим его. Итак, гушитель готов. Вот так это все выглядит в собранном виде. Пыльнули термостойкой эмалью так как нижний слой у нас железо чтобы ничего не ржавело, не отваливалось здесь у нас получился вот такой вот раструп. от виду все стоп ну как такое ушительки кому-то рейсинг по поводу что я там считал и откуда я это взял. Сделал я это из америковских книжек. Первая это Performance Tuning Theory and Practica Белла. Это святая всех святых практически для постройки атмосферных моторов. Также я сверялся еще с такой книжечкой. Ну, как правило, расчеты сходились. Nissan Datsun How to Modify your OHC Engine.